Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео расскажу, каким образом можно за 5 минут узнать о своих льготах по транспортному налогу, чтобы не платить лишнего. Сразу хочу извиниться перед вами, если вы услышите на записи посторонние шумы, не обращайте на них внимания. В моем офисном здании идут ремонтные работы, китайцы ремонтируют лифт. Несмотря на то, что сегодня выходной, они барабанят как зайцы. Поэтому, если вы услышите стуки скрежет, не обращайте внимания, это ремонтные работы. Итак, для того, чтобы узнать о своих льготах по транспортному налогу, нам необходимо воспользоваться онлайн-сервисом, Которую нам заботливо предоставила Федеральная налоговая служба. Ссылку на онлайн-сервис найдете на моем блоге в статье «Два способа узнать льготы по транспортному налогу». Если вы смотрите это видео на YouTube, то под видео найдете ссылку на данную статью и сможете перейти на данный онлайн-сервис. Мы находимся на сайте Федеральной налоговой службы. В разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для того, чтобы прокачать льготы по транспортному налогу, нам необходимо выбрать вид налога «Транспортный налог». Налоговый период оставляем 2016 год, потому что он уже завершен и за него нужно платить транспортный налог. В качестве субъекта Российской Федерации для примера выберем город Москва. Муниципальное образование можно не выбирать, система и так и без этого выдаст нам результат по льготам по городу Москва. И кликаем «Найти». Опускаемся ниже и видим, система нам выдала нормативный документ, это закон города Москвы о транспортном налоге. Изучать данный документ весьма утомительно и мы, собственно говоря, этим заниматься не будем, а воспользуемся более легким способом. Кликнем на ссылку «Подробнее» и перейдем уже в готовый раздел с результатами. Также опускаемся ниже и находим вкладки ставки, вычеты, региональные льготы и федеральные льготы. Нас соответственно интересуют только льготы. Кликаем вкладку региональные льготы. Если вы простой гражданин, простое физлицо, ставите галочку, чтобы не, не читать информацию, которая не касается вас непосредственно. И кликаем показать. Ниже в таблице отобразились все льготы, которые имеют граждане определенные по уплате транспортного налога в городе Москва. В частности, в данном случае здесь мы видим в первой колонке это герои Советского Союза, герои Российской Федерации. Вполне заслуженно обладают льготами ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны имеют такие же льготы. Ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий, инвалиды первой и второй группы бывшие несовершеннолетние узники концлагерей Гетто и других мест принудительного содержания. Один из родителей установителей опекуна, попечитель ребенка-инвалида имеет право на льготу в размере ста процентов. Лица, имеющие автомобили мощностью до 70 лошадиных сил, включительно, также могут не платить транспортный налог и так далее. То есть можно просмотреть всю таблицу и Определить, попадаете ли вы под определенную категорию лиц, для которых местная власть, в частности власть города Москвы, установила льготы по транспортному налогу. То же самое можно таким же образом сделать, проверить по федеральным налогам. Для этого выбираем вкладку «Федеральные льготы». Также, если вы физлицо, кликайте, ставите галочку напротив физлица. Если вы юрлицо или ИП, соответственно, ставите напротив своего наименования и кликаете «Показать». Система автоматически нам выгружает все виды льгот, все основания, по которым можно получить федеральную льготу по транспортному налогу. В данном случае здесь по, на федеральном уровне определены не категории граждан, а категории транспортных средств, на которые распространяются льготы. В частности, вот весельные лодки, моторные лодки, автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами промысловые, морские, речные суда, пассажирские суда, тракторы, самоходные комбайны и так далее. Транспортные средства, находящиеся в розыске даже, есть такое и так далее. То есть их не сильно много. То есть можно просмотреть данную таблицу и определить, имеете вы право на льготу по транспортному налогу, либо не имеете. Если имеете, соответственно, в третьей графе указаны основания предоставления, то есть что это за могут быть документы, на основании которых вы можете получить данную льготу, размер этой льготы в процентном отношении. То есть, если 100% льгота, то, я так полагаю, это полное освобождение от уплаты транспортного налога. Вот таким образом, буквально за несколько минут, можно прокачать наличие у вас льгот по транспортному налогу, как установленные на федеральном уровне, так и на региональном уровне. На этом у меня все. Используйте любые возможности, чтобы как можно меньше платить налогов. Увидимся в следующем видео.